3. есть звук отлично всем привет друзья на связи антон сафронов и у нас в гостях вам уже всем известный александр кулаев сколько пафоса да, сколько пафоса обычная тема друзья собственно о чем стрим у нас по средам наша рубрика из не мешки ворочать где мы общаемся говорим о разном о деньгах в прошлом стриме говорили сегодня так как я наблюдаю за всеми спикерами, которые у нас бывают в гостях, я увидел замечательный пост, анонс или что это было. В общем, у Саши появилась какая-то гипотеза, так как он работает с бизнесом, ну, с аудиторией бизнесовой, с предпринимателями отчасти. Вот он всегда, ну, то есть вот у него есть гипотеза по поводу того, что вот есть перезагрузка от того, что нас всех э, пытаются обучить, нагрузить, чтобы мы уч учились постоянно, развивались и так далее. Ис если я не прав э, по гипотезе, ты меня поправь, потому что я так, э, может быть, в чем-то не прав. Вот, да, я, я, это, это был такой э, заманчивый пост, как пригласить. И э, э, в этом смысле хочется всегда предпринимателя и вообще современного человека, который стремится развиваться, получать высокие результаты, и хочется его все время поддержать. Потому что я вижу, как мы сами себя можем замучить этим развитием, и вот я сейчас провожу исследование, целью которого показать, выявить, выявить закономерности, вот как моя, моя психика, как моя психология, вот это мое людское, да, человеческий фактор, как он влияет на твердый результат. – а что, что такое очень... твердый результат? Давай с понятиями, как обычно. – Твердый результат – все хотят твердого результата. Четкого твердого результата. Я хочу четкие 500 тысяч рублей в месяц чистой прибыли. Это твердый результат, который можно измерить. И весь рынок э, бизнес-образования, бизнес-обучения говорит на языке твердого результата. То есть продается то, что обещает и гарантирует твердый результат. – Так, о, хорошо. А, да, деньги, и... деньги, твердый результат. Что еще может быть твердым результатом, например? Вот, э, состояние, состояние психологическое может быть твердым результатом, хотя Ты это знаешь? вообще в принципе не какая-то необъятная история по поводу mm -hmm. вот этого да, мы когда упаковывали там продукты с ребятами, с командой, да, мы понимали, что нужен твердый результат, но психология это мягкая ниша. Это очень мягкая, да. это очень мягкая ниша наряду с астрологами, там херомандами, колдунами, там и так далее. То есть вот так вот, да. Следующий раз у тебя обязательно надо какой-нибудь камни какие-нибудь возьми. Это я сейчас вспоминаю, я разговаривал с каким-то предпринимателем, причем очень высоким по результатам, и вот он просто да вот эти ваши психологи, астрологи, вот это, и он все. В одну, как бы поставил, а, в один ряд поставил. И мне вот в этом случае, в этом смысле, хочется показать бизнесу, что алё как бы есть еще психология, которая да. влияет на результаты. А есть маркетологи, и некоторые думают, что вот smm а, дизайнеры, и программисты это все маркетологи, а, все ну развиваешь проект, да, все, маркетолог, точно, да. То же самое. <с Leaf alto> <Claire> uh -huh. У всех, у всех какие-то свои истории в этом плане. <с dresses> да, да. И вот есть такое недоверие к психологам, да, хотя. Я понимаю, как можно через психологию, через работу с психикой вырасти внутри компании. Просто поснимать ограничения, которые незаметны. да, Мой наставник называл это да, скрытые процессы, выявить и убрать их, чтобы они не пожирали ресурс. Потому что порой смотришь на компанию, на бизнес, чем они внутри занимаются, я офигеваешь там интриги там ну и не хочу там сейчас как знаешь ну это мне кажется, все знают об этом все знают скорее всего что в любом в любом оффлайне есть вот это то есть интриги сплетни перечпоки там с кем угодно и так далее вот это все Поэтому я работаю дома, и мне грустно. Я себя обезопасил. Вот вдумайся, вот просто вдумайся. Вот если вытащить энергию, ресурс, внимание, вытащить из этих всех процессов и направить на достижение общего результата, то насколько можно вырасти? Но об этом мало кто задумывается, мало кто хочет замечать. Ну, это банальный пример на самом деле на поверхности. Ну, подожди, подожди. Вот твердый результат. Ну, давай... По физике же можно. Дости... Вот, давай в физическом, да, у нас есть денежный твердый результат, физический твердый результат тело. Тело физической <соспитут> точки зрения, или это тоже не твердый результат? Мне только, вот сейчас проходит исследование, я общаюсь с предпринимателями, и не очень много людей. Там у меня, у меня есть вопрос: по каким показателям вы меряете результативность своего бизнеса? Мне несколько только человек сказала внутренней удовлетворенностью. Остальные все там входящие, прибыль и так далее. Единицы меряют внутренней удовлетворенностью. Ты сейчас задаешь вам мега справедливый вопрос, к которому я бы пришел в ходе того, что я подготовил сегодня, да? Но ты прямо немножечко опережаешь. К этому а, надо окей, прийти. Окей. Но это, но это очень справедливый вопрос. Слушай, а ты сказал, что единица? Получается, у нас бизнес весь внутренне нестабиль ну, то есть несчастлив, да? Вот такая я бы, я бы так не говорил. Вот знаешь как, смотри, вот я сегодня принес, у меня нет никаких результатов, у меня нет никаких выводов по поводу исследования, потому что оно только набирает обороты. Но у меня есть какие-то ощущения и наблюдения, которые я уже заметил, да, пока общаюсь с людьми, у меня в день там бывает по 3-4 по консультации, там по 40-45 минут, я задаю вопросы и общаюсь с людьми. вот, И у меня уже какое-то сформировал, сформировалось впечатление. Вот, собственно, этим впечатлением я и пришел поделиться. У меня есть пять, ну, скажем, пять, я не знаю, там, ошибок или пять ключевых барьеров, о которых спотыкаются бизнесмены на пути к стабильному твердому результату. Вот я эти пять, пять этих а, тезисов и принес. То есть подрезюмируем, да, о чем мы уже успели mm -hmm. с тобой поговорить. Первое, я провожу исследование, чтобы показать взаимосвязь внутреннего мира, психики бессознательного, на твердый результат. да, mm -hmm. Потому что все, все говорят, делай так, делай так, делай так, но никто это не делает. Почему не делают? Вот на этот вопрос я и отвечаю. Вот. И сейчас я принес топ-5 этих барьеров, о которых спотыкаются наши предприниматели. Значит, первый, непонятно, зачем бизнес. У меня есть вопрос такой, а зачем вам бизнес, да, собственно? И когда люди начинают описывать, они описывают какие-то потребности, ну, там, поесть, там, ну, там, чтобы жить на то, на другое. И я говорю, ну, то, о чем вы сейчас говорите, может закрыть ваша работа. Работа наемная. Да. Нафиг бизнес-то тогда? И вот тут они начинают коротить. Не все, не все. Есть такой пласт предпринимателей, которые себе на вопрос, зачем бизнес, они не ответили. И вот это стоит задуматься. Потому что они, даже те, кто начинает отвечать, они в процессе начинают понимать, что они не до конца себе сформулировали, а нафиг это все. Единицы, кто может отчеканить там, дун-дун-дун-дун, мне -дун -дун -дун -дун", бизнес за этим. И ты понимаешь, что человек себе э, все объяснил, он понял, зачем ему это нужно. То есть первое, это я не понимаю, нафиг мне бизнес. Вот честно себе не ответил на вопрос. И а, ты, а ты делишь э, бизнес и вот фрилансеры, те, кто работают на себя, это считается в твоей категории бизнес, предпринимательство? Ты, ты, знаешь, ты знаешь, сегодня я принял решение, с ребятами мы советовали, совещались, и принял решение, что мы будем... То есть изначально я был фокус чисто на предпринимателей. Ну, как бы есть у меня знакомые, там в друзьях на Фейсбуке и в социальных сетях, не только предприниматели, есть фрилансеры, ремесленники, есть наемные сотрудники, и там процентов 20 таких людей ну, попадает. Потому что yeah. я вот сейчас слушаю вот первый вопрос. Я к себя, например, к бизнесу не могу отнести, потому что у меня нет такого бизнеса, что прям вот, ты что вообще, ты что там, огромные прибыли и так далее. Вот. А, но предприниматель, а если я слово предприниматель, то у нас каждый человек предприниматель, если, если этому кредо следовать. Но вот а, у меня, например, я когда устраивался... Не все это гладко бывает у фрилансеров. Я могу себя фрилансером, наверное, назвать. Вот. Не все так гладко бывает. Бывает, когда есть нечего, по сути. Ну, когда на начале пути я вспоминаю. Когда я вот эта слабинка, устроюсь на работу. Да, мысли вот эти вот. Устроюсь на работу, чтобы вот э, нафиг это все. И когда я устраиваюсь на работу, я там больше недели не могу находиться, потому что мне кто-то указывает. Вот. И я уже я уже с этим полностью смирился, уже вот получив этот опыт, что дор дороги обратно нету. Вот. Хотя я ушел в, вот в это свободное плавание с э, железнодорожной работой, стабильной, как каждый год у меня там было повышение, вот, угу. по сути. Ну угу. вот. вот, понимаешь? Я для, я для себя четкую параллель, параллель, как ты думаешь, где граница между предпринимателем, бизнесменом и фрилансером, ремесленником? Вот где эта граница? А, наверное, в объемах а, ну вот, производные затрат твоих и на выходе результат наверное. А, а, я, а я вот, вот Надо в течение я, в течение исследования я для себя сформулировал, где эта разница. А, это, во-первых, во вопрос Нет. в объеме ответственности, которую ты на себя берешь. Когда ты и фрилансер, ты отвечаешь только за себя, но, может быть, еще за свою там, семью там. Ну, Грубо говоря, за себя. Mm -hmm. Когда mm -hmm. ты выходишь в бизнес, набираешь команду, и тебе уже нужно нести ответственность и за сотрудников, и выстраивать с ними коммуникацию. То есть там уже начинает, э, начинается как раз предпринимательство, где идет делегирование, где идет выстроение системы, распределение ответственности. То есть вот он переход. И очень много фрилансеров приходит, которые как раз вот на этом переходе э, зависли, они не могут перейти. Mm -hmm. И очень часто это про ответственность. Ну слушай, да, с, с тем, чтобы делегировать или что-то отдать, это, это тот, тот рубеж. Uh -huh. Бывает uh -huh. необъятный. Окей, uh -huh. okay, uh -huh. хорошо. Вторая. Uh -huh. Давай, первый момент. Вторая. Uh -huh. Вот тут у меня очень много боли, вот тут у меня очень много злости. Мне прям хочется кричать матом, мне хочется злиться, орать, топать и прям говорить, одуплитесь, эй, это невнимательность к своему состоянию. Приходит, просто нервная система истощена. Mm -hmm. Ну все, просто уставший, куча непрожитого опыта какого-то, да, и прям такие спящие зомби, на которых там 15 чугунных батарей и при... <coughs> и при этом еще недовольны собой, своими результатами, и при этом еще внутренне себя утюжат и гандошит за то, что они недостаточно эффективны и, и вот он устал, он измотан просто, и при этом он себя еще там, грубо говоря, ненавидит нет никакой жажды, нет никакой мотивации. Я не понимаю, чего хочу. Я там, грубо говоря, пожар зажег, пожар потушил, пришел вечером, там потупил, лег спать, с утра встал пожар, пожег, пожар, потушил, и так далее. И вот вот в этом бесконечном колесе. Стратегия есть? Стратегии нет. Дойдешь, не понимаю. И ты просто уже ходишь по кругу автоматически, без, без какого-либо энтузиазма. И при этом просто уставший процента таких людей он в бизнесе скорее всего да больше вот таких людей потому что ну наверное везде в принципе и во фрилансе можно, их... можно и на наемной работе себя да. загонять можно и во фрилансе себя так загонять да, да, да, везде, да, везде. Я, собственно... ну вот ты мне сейчас рассказал мне почему-то представилась именно вот такой знаешь мужик не мужик, мужик такой знаешь удрученный лет под 45 наверное 40 под 45 это после 35 чаще всего после 35 35 да вот так вот даже и mm -hmm. много таких, если вот взять выборку твою. А, пока не могу сказать, не подсчитывал. Ну по ощущениям дофига, по ощущениям дофига. Пока не подсчитывал. То есть у меня пока нет не репрезентативная выборка пока. Mm -hmm. Пока ничего не буду говорить. Когда у тебя исследование по ориентирам заканчивается, чтобы мы могли? Не знаю. Я думаю, что можно о чем-то говорить, когда будет 100 человек. Пока прошло там около тридцати. 30. Друзья, кто предприниматель, фрилансер или вот занимаетесь, вы, пожалуйста, поучаствуйте в исследовании. Очень интересно знать, что у нас внутрянка какая чем вы набиты там соломой. А я даже больше скажу, я вижу, что у ребята после вот этой беседы они прям, ну, не зажигаются. Это как коучинговая сессия получается, они еще результат получают. Они mm -hmm. понимают, что делать, на что обратить внимание. Ну, много позитивной обратной связи, и поэтому в минусе некоторые даже деньги предлагали не за ними. Мы я сейчас говорю, с тобой Раз... общаемся, а ты те вопросы задаешь, которые у тебя в анкете вот для исследования, или там еще что-то есть? Не понял вопроса. Ну вот, я вот думаю, сейчас мы с тобой, ты мне сейчас расскажешь пять, вот мы сейчас разбираем пять. Это пять моих наблюдений. Все, это ладно, я к тебе сбросать. тоже зайду на исследование, мне тоже стало интересно. Заходи, заходи. Да. Я вообще okay. не понимаю, почему ты до сих пор не прошел, ну. А я вот второй тип, я удрученный такой, хожу, у меня времени нет, я думаю, блин, да, да, такой, притомился, притомился, сяду словом, на пенек, да. съем пирожок, растолсею чуть-чуть, Да, вроде худеть надо, но сяду на пенек, съем пирожок, вот, и получается вот такая история, давай дальше? Давай дальше. Это был второй невнимательность к состоянию. Вот просто. Ай, стой, хотел добавить по состоянию. Мне кажется, вот мысль была, что по состоянию это не только вот по направлению бизнеса, это в принципе люди не следят за собой в этом плане. Это, это, это вообще это баловальная потому... история. Я тебе сейчас поясню, как я это вижу. Я еще это в первом исследовании заметил, когда прокрастинацию исследовал, причины прокрастинации. Я заметил, что сейчас идет стремление быстрее, больше, эффективнее. И мы все себя Время, бесконечно да. качаем. Uh -huh. Вот это насилие над собой, да, вроде бы там мы занимаемся, развиваемся, но у люди приходят реально выжатые. И при этом они, еще, они смотрят Инстаграм, смотрят, как у них там все круто, а у них там круто, у меня полный швах. Какая же я тварь. И при этом он уже измотан. Ну, понимаешь, то есть нет вот этого момента насыщения, удовлетворенности, когда сказать, слушай, да я круто, я молодец. Я вот а, сделал а мир, в принципе, сам по себе течет очень быстро, и они не успевают, да? Только они начали догонять, и бах, что-то новое, надо успеть за новым. Вот это, понимаешь, сейчас у всех есть эта жужжалка, я не успею, я не успеваю, я отстаю, я отстаю, нужно быстрее, нельзя останавливаться. И вот это внутреннее колесо, которое подпитывается тревогой, я называю это горящая задница. И вот я в себе этот механизм периодически замечаю, и мне приходится прикладывать усилия, чтобы сказать, слышишь, выкол. И это реально непросто. Поэтому, да, остановиться нужно, отдохнуть нужно, позволить себе расслабиться. Окей, Ладно, давай я тебе не про рекомендации. Дальше, дальше, да. А, третье, ты не поверишь, запрет на удовольствие. Нет, нет желания. Вот все говорят там про выживание, грубо говоря, не нужно выжить, да. И нет никакого... Зачем бизнес? Зачем деньги? да, На что? Где удовольствие? Там, чтобы классно жить, чтобы получить ту жизнь, которую хочу, чтобы обеспечить жизнь мечты. Таких единицы ответы. да, Все про выживание. Или, например, человек может там говорить, у меня мой бизнес, чтобы сохранить природу. И там действительно заложены высокие цели. Ты видишь, что эти цели драйвят. В них есть энергия. Ты в это веришь. Но при этом этот же человек, он не может купить себе гитару. И он меня спрашивает, а можно мне гитару себе купить? Я говорю, вы меня спрашиваете? Серьезно? И тут он а, начинает да. понимать, что он там сделал там, для родственников все там, для родителей все там, для этого все, для мира все, для природы все, а себе гитару купить не может, грубо говоря, для удовольствия. Ну, и вот этот запрет на удовольствие. В какой-то момент это может привести к определенному дисбалансу. Ну что здесь, в жобовую, в жобовую, а мне никакого профита лично для меня. Ну, то есть это речь о каком-то личном таком позитивном, ну, хорошем эгоизме, да? Ну, э, э, э, э, э, э, эгоизм не может быть плохой. Эгоизм априори – это хорошо. Больше плохо эгоцентризм. Ну, если сравнивать, да. когда все вокруг ну, меня... Тут по понятиям, рад. да, уже, да. да да, да. Эгоизм – это хорошо. Это у нас почему-то в культуре принято считать, что эгоизм – это плохо. Я сначала подумаю о себе, позабочусь, а потом уже о других. Okay. Окей. Это, это нормально. Так вот, и тут вот именно запрет на удовольствие – нет желания. А чего на самом деле хочу, да? Ради чего это все? И это тоже является неким барьером, потому что, ну, что я заметил, большинство предпринимателей, у нас же есть мотивация от плохо, ну да. мотивация к хорошо, морковка сзади, морковка, да, да, с... да, с... морковка спереди. И вот чаще всего предприниматели действуют от мотивации от плохо. И когда у них заканчивается от плохо, то есть было, не было денег, нищета, нечего было жрать, потом я выхожу в 300 стабильных, и у меня плохо заканчивается, но у меня не появилась хорошо мотивации. И тут случается вот этот стеклянный потолок. И не растешь в прибыли, ты просто зависаешь. Как бы сохраняешь вот, этот, а, а, вот этот, это... Это нормально, это нормально. Оно как бы неплохо, как бы нехорошо, но нормально. И вот это, как мне кажется, такая повальная история, что единицы, кто может прохвастаться, у кого есть мотивация, хорошо. Вот те, кто будет смотреть, ответьте себе честно на вопрос. И знаете ли вы зачем, да, вы, вы работаете, или если у вас бизнес, то зачем вам бизнес? Что вы хотите? Где вот это ваше желание, которое будет «хочу сильно?» Редко можно ответить сейчас. Потом мы видим кучу этих тренингов, да, как пробить стеклянный потолок. Угу, угу, угу. Вот на эту тему. Угу. Хорошо. Давай дальше. Это был третий. Четвертый. Отсутствие стратегии и видения. То есть, вот дальше носа не вижу. Не смотрю в будущее. Не, не вижу, куда иду. То есть, и, вот пришел сегодня в операционке, пока пошился, и обратно домой ушел. И вот так каждый день. То есть, нет стратегии, я не вижу, куда иду. Не беру на себя ответственность за вот, за вот этот, как это сказать, ну, в общем, за стратегию. Не смотрю, не беру на себя ответственность за будущее вот за будущее. За будущее что тем это? бизнесом, который занимается, да? Вообще за будущее, в принципе. Вот я готов ну, взять на себя ответственность okay, да. за то, что я выйду там на в два раза вырос. Ну, а вот он взял ответственность. Не получилось. И он такой сидит и думает: блин, я взял ответственность, а не получилось. Что толку эту ответственность брать? Все равно не а получилось. Тот... Вот. Вот тут две крайности. Знаешь, как я встречал? встречал людей, которые вообще в принципе в будущее не смотрели стратегию, не писали. Это одна крайность. Другая крайность. Уже 500 таких видений составил. 500 стратегий. Вон они все валяются. Ну, декларацию они... написал публично. Декларацию, да. Зубы, зуб поставил, даже выбил. Да. Да. Бровь состриг. Равно... Бровь со стрик, со да. да. Но все равно нет вот этого... А... То есть вот это отношение со стратегией. да. И тоже сюда надо добавить, что... Отношения с фактами, с реальностью. Мало кто смотрит аналитику. Может быть, даже есть люди, которые собирают данные, но не, не анализируют. И ты задаешь какие-то вопросы, чтобы исследовать факты какие и ты понимаешь, что люди начинают плавать и им вообще, в принципе, дискомфортно на эту тему говорить. И ты понимаешь, что люди как бы им проще копошиться в своих гипотезах, нежели чем отстраиваться от аналитики от цифр, от факта и идти, а, а, вот, ну как бы опираясь ну, на опять же таки, Аналитика это у нас твердый результат, я могу сказать. Это факт. Да, это, да, это факт. Есть вот. гипотезы, есть факты, цифры. Да. От да, которых можно дальше двигать. Вов, привет. А, окей. А, четвертый пункт. Это был, это был четвертый, да. да. И пятый, последний. Это вот тоже есть такая категория предпринимателей, которые, ну, это начинающие, это до 300 не перешли со состояние как ты, как ты делишь подожди, интересно до 300 у тебя есть какие-то внутренние категории подели... по, по каким параметрам да. я, я знаю как, как я сделал я сейчас, соберу данные. Как? я сейчас я сейчас соберу данные я сейчас соберу данные все потом я закину все это в google таблицу и буду по параметрам переключать смотреть выявлять закономерности вот да. это самая крутая штука потому что когда ты находишь какой-то там разлет и думаешь вот она это, это, это кайф вот сейчас пока я делю их по э, объему людей, ну по объему по количеству людей в команде, угу. сколько в подчинении находится, и по объему выручки, по, по обороту. Это вот по этим пока параметрам делю а потом не знаю, по каким я буду их делить. Ну пока вот так. Понял тебя. Хорошо, давай дальше тогда у нас пятое. Да, пятое это вот не перешли состояние а, сотрудника. То есть многие предприниматели работают внутри своего бизнеса, как наемный сотрудник. Понимаешь, о чем речь? Я как бы... Как это объяснить? Сейчас заформулирую. То есть я выполняю операционку, у меня все время уже как бы я с 8 до 8 работаю, но я не, не, не решаюсь нанять и делегировать, чтобы высвободить свое время. И я остаюсь ну, у себя сотрудником. В реалиях российского бизнеса а можно тоже уйти в крайность делегирования и похерить потом все. Это я тебе скажу, как это происходит. Это вопрос ответственности. Я могу прийти и сказать: Так, короче, вот вам вся ответственность. Делайте, что хотите. Я в кабинете посижу, косынку по раскладываю. Uh -huh. Но это, как бы, другая крайность делегирования. Можно вообще не делегировать и самому все делать. Вот, но это. делегировать с умом, мне кажется, как-то надо, чтобы все это равно целое, контролировать. Это целая наука. Не то, чтобы ц... контролировать, а вот, э, ну как, нельзя же полностью все делегировать в плане того, чтобы безответственно это отдать и все. Антоха, это целая наука. Делегирование – это реально целая наука. То есть в этом реально надо разбираться, этому надо учиться, и там очень много психологии. Там вопрос доверия, да. там вопрос ответственности, там вопрос... Ну, ты понимаешь, очень сложно идти за человеком, за лидером, который говорит делать так, а сам так не делает. И тут, как бы. Ну, уже... как воспитание детей. Как родители, да. конечно, руководитель это всегда родительская фигура. Но ну, если мы говорим прям про психоанализ сейчас, uh -huh. это всегда э -э, родительская фигура. Вот, И у нас разыгрываются определенные там сценарий с этим руководителем мы семьи их приносим. но это короче совсем глубокая история не будем сейчас уходить да -да. вот поэтому... почему-то все у -у -у. психологические темы вот не получается даже за час какой-то раз вопрос решили но хотя в принципе это надо быть я вот ä, тоже иногда думаю вот как с хейтерами да помнишь мы с тобой общались в начале в самом говорили что как с хейтерами у меня вообще вопрос три минуты Раз и все, и нету хейтера. Но люди же любят, чтобы им, вот э, там, родительские, там, у вас вот это вот это все. Ой, Настя... я, я не сторонник обошиться, я всегда говорю: слушай, давай, вот, если ко мне приходит в работу человек, я говорю, что ты хочешь получить в реальности, вот в факте, чтобы это было видно. Вот что ты хочешь. И нужно поработать, чтобы понять, что он хочет, и потом уже работать на этот результат. Если надо идти в детство, или там в подвал, там бессознательно, ну, только под задачу. Да, сходим тебя, отвяжем и приведем тебя к результату. Потому что можно уйти там и закопошиться до бесконечности. Но это вопрос, опять же, выбора. Кому-то, может быть, это будет интересно. Мне, например, было интересно в этом, покопошиться. А, 7 лет. Окей, okay. давай и, пятый, мы... что там? Все, я все сказал, пятый, это не перешли состояние сотрудников, состояние а, руководителя, sorry. состояние предпринимателя. Когда да, я сам да. на себя работаю, но ну, я тут же, грубо говоря, сам все, все перед сонку сам выполняю, ничего не делегирую не расширяюсь и получается вот мы сейчас назвали 5 причин да давай для gtv мы кстати с помощью бс я вот тестирую эту историю еще просто техническая такая информация мы потом порежем для gtv эти ролики сделаем там до 10 минут и вот сейчас вот мы сделаем запись 5 коротко еще раз повторим как итог давай да для gtv У -у -у. поехали давай значит из исследования психологии твердого результата я выявил пять ключевых ошибок или барьеров, которые мешают предпринимателям, бизнесменам получить твердый, устойчивый, стабильный, удовлетворительный результат. Значит, первое. Не сформулирован и нет ответа честного: зачем мне бизнес? Для чего. Есть там понимание, грубо говоря, там, мне нужно, чтобы выживать, чтобы семью кормить, чтобы там на жизнь, да, то есть, чтобы уровень потребностей закрыть. Но это может и обычная работа закрывать. Тогда непонятно, зачем бизнес. И в этом смысле нужно честно себе ответить, а для чего я иду в такой стресс, потому что это большой стресс. Второе, это невнимательность к состоянию. Убитая нервная система, вообще нет ресурса, нет сна, нет спорта, нет медитации, грубо говоря. Вы просто истощенность, выго... а, как это, выгорание, да, и при этом бесконечное недовольство собой, что ты не такой эффективный, как на картинках или как в интернете, там, другие люди. Вот это невнимательность к своему состоянию. Третье – это запрет на удовольствие. То есть я себе не позволяю а, получать кайф от жизни. Я себе не позволяю там, удовлетворение своих желаний. Я даже не знаю, чего я хочу на самом деле. Я даже не знаю, что для меня удовольствие. Четвертое – это отсутствие стратегии. То есть а куда я иду? К чему должен прийти мой бизнес через какое-то там время? Да? Я не смотрю в будущее, не беру на себя ответственность за будущее. И пятое – это... Нет, нет контакта с фактами, нет контакта с аналитикой. То есть я копошусь в своих гипотезах, ну, я, может быть, даже данные собираю, но я их не анализирую, я на них не совсем опираюсь. То есть нет вот этого контакта, нет работы с реальностью, с фактами. Вот. Ну, и вот и бывают такие предприниматели, которые до сих пор в своем бизнесе как сотрудники работают. То есть не выходит на уровень бизнесмена, который выстраивает систему, провязывает коммуникации, выстраивает процессы таким образом, которые направлены на достижение его результата, его видения и реализацию его стратегии. Вот, собственно, и все. Отлично. Можно будет... Можно будет замедлить, Да, не нормально. Вов пишет: все про меня. Вов, э, сканируй QR-код э, Саши, э, и у него там будет телеграм-канал. Заходи и через телеграм-канал найди э, как с ним связаться. Либо, да, либо через, через пост. Facebook. Да, через Facebook, Facebook. я, а я тегую везде спикеров, поэтому зайди в Facebook или ВК, потому что пишет он в ВК. Вот, Вов. И mm -hmm. поучаствуй в исследовании. Очень интересно, по, по, ну, что в итоге будет. Мы потом, скорее всего, сделаем стрим отдельный, посмотрим, что-то в итоге-то получилось. Какая выборка. Очень интересно всегда. Я всегда любил эти психологические эксперименты. Ты знаешь, когда там на тестовых группах что-то делают, вот, издеваются над людьми, в общем, по-всякому. И потом делают интересные выводы. Я один раз видел этот тест, один из многих тестов. У меня задняя камера не работает не понял о чем-то, тест был один, что выбрали идеальных мужиков, тестили, короче, фразу «все мужики козлы», вот, и выбрали идеальных мужиков, ну вообще, не придираться, и поставили девушку, которая думала, что все мужики козлы. Через некоторое время все эти идеальные мужики стали все козлами, то есть не в этом проблема. <laughs> Не я, я, я понимаю, как это работает. И я очень понимаю. много, очень много. Кстати, на, в Телеграме есть тоже канал очень интересный психологи там. Психологически, он именно связан с маркетингом психологии. Как вот у нас mm -hmm. в аудитории. Очень интересно читать. Я не знаю, если нужно, попросите, я вас кину, кину вам в чат, ребят, кто смотрит. Ну, в общем, эксперименты интересные, участвуйте. Это исследование, за... да? да. Экс... Пользу получите 100%. Слушай, а эксперимент, смотрел ты фильм Эксперимент, вот этот Нет. знаменитый, где э, группу людей сделали надсмотрщиками, а других заключенными. Он очень известный. Что-то знакомая история, Это очень известная знакомая. Это, это по-любому мощное. Абсолютно, штука. абсолютно. Посмотри, снято несколько фильмов на эту тему. А, но ну, сама история очень интересная, как они там друг друга потом переубивали. И, ну, то, короче, да я... ж... Обычные вот как... люди. Обычные люди. Просто это дали как... власть. Это как роль может поменять. Есть да, и, абсолютно. роль, может тебя сейчас нести. много. на эту тему тоже можно рассуждать, а как, как да. роль сносит голову. Слушай, а ты слышал что-нибудь про эксперименты «Вселенная-25»? Нет, первый раз слышу. Он меня очень впечатлил. Это когда... это Что-то новое? Ну, не то чтобы новое, но я не думаю, это не новый, это старый эксперимент. В общем, суть в чем, не помню, как зовут исследователя, и он создал для мышей... Ай, мы... ты сказал бы сразу про мышей. Создал идеальные условия, да, идеальные условия для мышей, и они там в итоге все равно все передали. Я когда вынырнул из изучения этого эксперимента, посмотрел вокруг... Я офигел. И понял, что ну, мы где-то мы туда куда-то идем. Да-да, По... да. то есть там, если По... кто не знает, посмотрите этот эксперимент про мышей. Там создали э -э -э экосистему да. для мышей идеальную вообще во всех параметрах все, общества. Да. И все, и там рухнуло. Вот. Все, Вов, нашел, да? Все, окей. Пиши. Я думаю, мы будем завершаться, потому что экспрессом мы пролетели 30 минут. А, Саш, спасибо, что был. Мы ждем а результатов. Сориентируй хотя бы примерно, когда, когда ждать. Ну, давай так, я вот я Ничего сейчас... Ничего не обещай, вот, просто вот на, по ощущениям. Давай к концу лета, к началу осени, чтобы там уже такие выводы жирные были, что-то интересное. Но тебе нужно 100 человек, да? Минимум 100 человек. Минимум 100 вот, человек. Минимум 100 человек, чтобы можно было о чем-то говорить, да. А так в идеале, конечно, побольше. Но я хочу 100... по масштабнее сделать, я хочу прям поработать. Мне интересно. Ну, 100 мало, да? 100, 100 ну, 100 да. минимум. Можно там, ну прикинь, 1000 будет, да, сколько ну, у тебя да, будет выбора, да. Для, для тебя как это, да, действительно. В общем... Друзья, предприниматели, фрилансеры, бизнесмены, как мы уже поняли. и наемные наемные сотрудники тоже. Наемных тоже, тоже? Да. да. короче, все, все. Мы, сегодня, мы сегодня, нет, не все. Мы сегодня сформулировали, кто нам нужен. Не только предприниматели, а те, кто настроен на получение твердого результата. Вот для кого для кого важна важен твердый результат. Вот все, вот мы про это. Если ты фрилансер ты там нацелен зарабатывать на своем ремесле ежемесячно определенную сумму, твердую. Стабильно, то ты подходишь под э, человека, который. Все, друзья, то есть, все ссылки на Сашу есть, обязательно переходите. Это бесплатно, да? Угу. Правильно же? Конечно, конечно, вот. Плюс... это исследование. Да очень интересная, а по итогам мы потом посмотрим, соберемся и что из этого а что, да. выйдет. Все, друзья, всем спасибо, кто был Давай. с нами, Вова, спасибо, что писал в чате активно, Саша, тебе отдельное тоже спасибо, всегда радуешь своими э, нашими встречами, друзья, спасибо, все, друзья. до следующей среды, не знаю, какая там тема будет, пока, пока. пока.